Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз пришел чехол для Osmo Mobile 2 в мягком виде вот такой чехол ну и помимо пакета основного, который идет посылки, посылке, то есть внутри находился вот данный вариант так, внутри находится вот такой чехол водоотталкивающий то есть, есть молния так, и внутри есть кармашки для сопутствующих аксессуаров непосредственно к Osmo Mobile. Так, ну и есть ручка для того, чтобы переносить. Так, ну правда я скажу, что я брал не для Osmo Mobile, а для что-то другого. Ну и сейчас давайте посмотрим, что туда вместо Osmo Mobile можно поместить. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас там разместилось. В этом числе для Osmo Mobile 2. Так, ну уже по конфигурации уже можно определить что-то твердое, ну и это, то есть, Рик То есть, он сюда уместился, но уместился достаточно плотненько, чуть-чуть бы побольше и было бы совсем хорошо. Вот такой вот чехол.